Здравствуйте! Недавно к нам обратились и задали интересный вопрос. А дает ли гражданский брак право на недвижимость на НЖТ совместно? Рассказываем. Гражданский браком в обиходе называют семейные отношения, не зарегистрированные органами ЗАГС. К сожалению, Семейный кодекс Российской Федерации не приравнивает такой союз к официальному. Следовательно, статья о возникновении совместных прав супругов на все приобретенное в браке имущество не распространяется на сожителей. При расставании официально незарегистрированной пары вся недвижимость остается в собственности того лица, на кого она была куплена и, естественно, оформлена в период брака. Приобретая дом или квартиру, официально незарегистрированные супруги могут сразу оформлять долевую собственность, уточнив размер доли, выделяемой каждой стороне. Тогда впоследствии один из партнеров сможет оспорить право на недвижимость в суде. Для этого необходимо документально обосновать факт ведения пары совместного хозяйства с помощью свидетельских показаний соседей и друзей. Кроме того, сторона должна подтвердить свое участие в расходах на покупку оспариваемого имущества. В случае приобретения недвижимости за счет собственных средств следует представить бумаги, доказывающие участие партнера в оплате стоимости имущества, а также расходы по его содержанию и ремонту, например, чеки на стройматериалы, оплату ремонтных работ и платежки ЖКХ. Эти документы, а также свидетельские показания, подтверждающие факт длительной совместной жизни пары, помогут обосновать возникновение права долевой собственности на приобретенную в гражданском браке недвижимости. Напоследок, необходимо ответить, что через суд вполне реально возместить не только часть средств, направленных на приобретение жилья, но и деньги, направленные на его улучшение, то есть ремонтные работы. Порядок взыскания и доказательная база, которую желательно собрать в этих случаях, будут практически идентичны. Если это видео было вам полезно, то ставьте нам лайки и подписывайтесь на канал. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите гневный комментарий.